Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на первом уроке пошагового тренинга Skype за три шага. Сегодня у нас первый шаг. И на этом уроке я вам расскажу, как правильно зарегистрировать Skype с учетом изменений, которые произошли в политике Skype в 2015 году. Что вам нужно делать для того, чтобы ваш Skype не забанили? Какие предпринимать действия для этого я вам расскажу какой версии skype лучше пользоваться если вы используете skype именно для бизнеса качания трафика из skype в свои проекты я вам расскажу как запустить на вашем компьютере несколько версий skype для того чтобы сделать вашу работу эффективнее в два может быть в три четыре и более раз я расскажу о основных настройках, которые желательно сделать на своем скайпе, основных наиболее интересных действиях, которые довольно часто приходится делать в скайпе. В конце занятия вы получите уже первое такое практическое задание, связанное именно со скайп. Так, начнем. Регистрация в скайпе. Друзья, что вы должны помнить, что начиная с 2015 года Политики Skype произошли серьезные изменения. С чем они связаны? Они связаны в первую очередь с тем, что Skype начал активно бороться со спамерами. Эта политика давно уже ведется в социальных сетях, в почтовых рассылках, и вот с 2015 года активно подключился и Skype. Сейчас есть огромная вероятность того, что ваш аккаунт Skype а забанят. Причем это может произойти практически сразу при добавлении, там, например, первых 30 контактов skype даже если это вы будете делать руками поэтому вы должны знать что же нужно предпринимать какие действия необходимо предпринимать для того чтобы вас не банили и не банили сразу причем сейчас очень внимательно послушайте дело в том что skype дает вам три попытки ну если быть точным у вас есть два шанса если вы облажаетесь в третий раз то есть говоря по-русски если ваш аккаунт созданный с этого компьютера будет забанен третий раз, вы получите третий бан аккаунта, то вы не сможете пользоваться скайпом с компьютера, с вашего компьютера вообще. То есть для того, чтобы решить проблему, вам придется менять процессор на вашем компьютере. Согласитесь, это довольно чревато. Поэтому, друзья, вам необходимо предохраняться. Значит, действия по предохранению могут быть разного уровня. Я вам расскажу действия, которые необходимо выполнять тем, кто еще не получил ни одного бана аккаунта Skype и тем, кто получил хотя бы один бан. Вот если у вас есть уже один бан, друзья, вам нужно будет активно задуматься о приобретении вот этой вот утилиты, которая называется утилита для Skype. Именно благодаря вот этой программке вы можете избежать вероятность бана своего аккаунта Skype и можете продолжить работу на компьютере, на котором вы уже получили один или даже два а, бана вашего аккаунта. Но это для тех, кто профессионально занимается уже скайпами, кто выращивает десятки, сотни скайпов на своем компьютере. Таких людей сейчас достаточно много, потому что трафик из скайпа очень эффективный и главное бесплатный. А что же? Нужно делать по минимуму, для того, чтобы вас ну сразу не забанили. То есть, какие действия нужно предпринимать? Как правильно зарегистрировать скайп? Смотрите, пош... показываю пошагово. В первую очередь вы запускаете браузер, которым вряд ли кто уже пользуется. Я бы сказал, ну этим браузером пользуются люди, которые... Работают в государственных организациях и, например, делают закупки через сайты госзаказа. Я говорю о браузере Internet Explorer. Большинство же людей все-таки этим устаревшим браузером его им не пользуются. Поэтому мы запускаем именно его. Заходим в настройки этого браузера. В зависимости от версии будут небольшие изменения, но принцип не изменится. Значит, выбираем свойства браузера и прямо на первой страничке вы находите раздел, который позволяет вам удалить всю историю и все куки вашего браузера. Нажимаем на кнопочку «Удалить» и отмечаем все. То есть удаляем из браузера все. Конечно, если такую операцию вы проделаете на браузере, с которым вы активно пользуетесь, это будет очень неудобно вам в дальнейшем для работы. Но для Internet Explorer не страшно. Нажимаем «Удалить». И все зачищаем. Этим самым вы имитируете, как будто вы новенький, как будто вы абсолютно новенький, свеженький, беленький, пушистый. Утилита Михаила Стоева работает чуть-чуть по-другому, мягко говоря. Она делает более серьезные вещи. То есть она не просто очищает, она еще сбрасывает счетчики. То есть когда... Вы заходите на сайт Skype, что мы сейчас сделаем после использования этой утилиты. Skype считает вас не просто белым и пушистым, а шоколадным зайцем. Но, как я уже говорил, для начального этапа, тогда когда у вас нет банов, аккаунтов, в принципе, хватит действий, которые я вам показал. Очистить всю историю и кэш в интернет Explorer. Дальше мы переходим на сайт skype это можно сделать нажав на ссылку которая у вас будет в дополнительных материалах, либо может писать skype вот так вот и вы попадаете на главную страничку сайта очень популярного мессенджера skype что вам необходимо сделать дальше вы нажимаете на кнопочку войти и нажимаете на кнопочку присоединиться вот именно в такой последовательности что делаем дальше дальше вы заполняете форму регистрации в скайпе хочу сказать сразу что все что вы здесь будете писать принципиального значения не имеет хотя лучше использовать рекомендации которыми которые я даю при регистрации любых аккаунтов в социальных сетях я вам рекомендую называть себя человеческим именем лучше женским вот и в дальнейшем прилепить себе какую-нибудь красивую женскую аватарку, какую-нибудь приятную женскую картинку. я сейчас это все быстренько сделаю. Имя Елена, фамилия Орлова, да простит нас Елена Орлова. Дальше адрес вашей электронной почты. На одну электронную почту вы можете привязать несколько скайпов, это не принципиально, но я вот специально завел одну почту для регистрации нового скайпа. Итак, я набираю руками адрес электронной почты, потому что если вы его просто скопируете, повторить вы его не сможете. Это поле у вас будет недоступно. То есть если используете действие вставку, тогда хотя бы руками подредактируйте что-то. Ударите один символ и потом его вставьте. Только после этого у вас станет доступно поле которая используется для подтверждения электронной почты. Здесь вы опять же можете его вставить. Вот сразу же происходит проверка. Обратите внимание, если вы ввели правильные совпадающие данные, то все отлично. Значит, если на эту электронную почту уже зарегистрирован какой-то скайп, то вы видите соответствующее сообщение, что да, на эту почту уже зарегистрирован скайп. Но я создаю еще один скайп на... Заполняем дальше, дата рождения, ставим какую-нибудь свою, пол выбираем женский, страна. Вот здесь достаточно интересная вещь, я бы вам рекомендовал, конечно, поставить какую-нибудь страну из дальнего зарубежья. Почему? Потому что, когда к вам добавляется в скайп человек, например, из Франции, Италии, вот это очень приятно. Вот. Не рекомендую сейчас ставить Украину, потому что в связи с событиями, которые происходят, ну, не надо. Поэтому ставим Италия. Придумываем какой-нибудь город. Ну, например, Рим. Давайте напишем вот так вот. Язык можете оставить русский. Номер мобильного телефона здесь можете спокойненько оставить Россию. Вот, и вбить номер вашего телефона. Это в принципе уже как бы не совсем обязательно, но если вы вбиваете свой номер телефона, то у вас появляется возможность, что кто-то вам будет на этот номер звонить. Я беру и вставляю номер телефона. Как вы предполагаете использовать Skype? Ну, я вам предлагаю выбирать в основном для частных бесед. Далее, очень важное поле. Это ваш логин скайпа. Вот у меня уже несколько скайпов с логином DVD в зарегистрировано. Я сейчас регистрирую очередной, который будет называться DVD VRNE3. Опять же набираю, нажимаю табуляцию, происходит проверка, если такой логин свободен, вам предлагают ввести ваш пароль. Значит, с паролем опять же предлагаю сразу же его, как и логин, записать. В отдельный текстовый документ, вот как я сейчас делаю. Здесь вы записываете ваш логин скайпа, его пароль, который вы сейчас придумываете Но я придумаю какой-нибудь страшный пароль, например, вот такой. Вот сейчас возьму этот пароль и вставлю его. И опять же его повторю. Все, вот так вот самый простой вариант. А надежность пароля средняя, но не судьба, значит. А вот теперь, друзья, очень важный момент. Момент, который мало кто знает. Значит, информация получена от первого источника, от Михаила Стоева, то есть человека, который тестирует скайпы. И Михаил опытным путем пришел к выводу, что если вы не ставите, не, запо... не включаете чекбокс по электронной почте, вот здесь вот галочку не ставите, то ваш скайп, вот зарегистрированный вот таким вот образом, при добавлении. Порядка 25-26 контактов, даже если вы будете делать руками, просто сразу же автоматически заблокируется. Почему? Трудно сказать. Но опыты Михаила дали именно такой результат. Поэтому обязательно поставьте галочку по электронной почте. Возможно, это какая-то проверка для того, чтобы скайпом пользовались только те люди, которые указывают реальную. Дальше мы вбиваем капчу и нажимаем на зелененькую кнопочку «Да, согласен». Если все поля вы заполнили верно, ошибиться тут довольно сложно, вы попадаете вот на такую вот страничку, где вы можете продолжить оформлять, заполнять ваш профиль. То есть, если вы нажмете вот на эту кнопочку, ссылочку, то вы попадаете на страничку, где вы можете поменять введенные свои данные. Для этого нужно нажать просто на кнопочку «Изменить» и можете все поменять. Очень рекомендую, дополнить штат дополнить информацию о себе ну давайте я сюда просто вобью какой-то код вот почтовый индекс рима 0,0,0,0 и так далее ну отлично возьмем его и вобьем. То есть, чтобы все было по-честному я из Рима. Теперь информация о вас. Здесь я вам рекомендую немножко написать о себе, два слова, и сделать ссылку на тот ресурс, который вы активно продвигаете. Я сейчас активно продвигаю ресурс, который связан с моими вебинарами, которые я провожу каждый четверг. Приглашаю вас туда. Вот Я просто сейчас возьму sorry, и вот эту вот ссылочку просто-напросто скопирую в поле «Обо мне» приглашаю на вебинары и вот такую ссылочку Все. что нам осталось нам осталось только поменять аватар но аватар меняется не здесь нажимаю на кнопочку сохранить skype вам предлагает подключить к вашему аккаунту учетную запись microsoft но я вам не рекомендую это делать почему для того чтобы извините за выражение не палиться Плюс еще одна рекомендация, связанная с не полицей. Сейчас практически на все новые компьютеры, которые вы покупаете, устанавливается антивирус, либо Mickafee, либо какой-то от Microsoft, либо какой-нибудь Norton антивирус. Но, такой как бы универсальная защита вашего компьютера. Вот прежде чем что-то делать на компьютере, я вам... Настоятельно рекомендую удалить эту антивирусную защиту. Потому что антивирус McCaffey и ему подобное это просто программа шпионы, которые высылают нужным людям информацию о вас. То есть никаких связей с аккаунтами Microsoft делать не надо. И не надо использовать эти стандартные бесплатные антивирусы, которые вам устанавливаются вместе с операционной системой. Все, друзья, наши личные данные обновлены, мы с вами зарегистрировали новый аккаунт Skype и прямо-таки вот с этой странички вы можете сразу же скачать себе э, программу, саму программу Skype на ваш компьютер. Значит, вы ее можете скачать из раздела загрузки. Вот она, Skype для рабочего стола. Причем вы ее можете ска скачать для разных операционных систем, не только для Windows, но и для Mac и для Linux. Сразу хочу сказать, что те программы, которые вы получаете от меня, они работают только под Windows. И люди, которые работают на Mac, я, конечно, вам искренне забедую, что у вас такие крутые компьютеры, но... Программное обеспечение для автоматизации Skype вам придется искать совершенно другое. Итак, аккаунт у нас готов. Данные по аккаунту мы сохранили в отдельном текстовом файлике. Я вам именно предлагаю завести именно текстовый файлик. Почему? Потому что не надо записывать ни на какие-то бумажки. Сохранили и, например, скопировали себе этот документик на флешку. В этом уроке покажу как сделать так, чтобы никогда не забыть свои пароли и логины от Скайпа, но дополнительная такая защита тоже вам пригодится. Чтобы закончить разговор вот об этом сайте и показать все-таки, что же делать тем, кто забывает свои логины и пароли от Skype, что вам необходимо сделать? Вам, опять же, требуется войти на сайт Скайпа, вот этот официальный, на котором мы сейчас находимся, нажать на кнопочку «Войти», вот, и нажать на кнопочку ⁇ Не могу войти в Skype ⁇ Здесь вам требуется ввести вашу электронную почту, и вам на почту придет письмо от Skype, которое позволит вам восстановить пароль. Но еще раз говорю, мы сделали умнее, мы все это сохранили в текстовом документе, и сейчас еще даже защитимся дополнительно, чтобы уж точно ничего не забыть. Ну а теперь каким же скайпом нам с вами пользоваться я вам не рекомендую скачивать версию которая доступна на официальном сайте здесь доступна самая последняя версия которая которую сейчас выпустил skype это семерка у этой версии конечно есть несомненные плюсы высланных вам сообщений выбирать только те которые вы не прочитали это очень очень удобно Потому что в шестой версии приходится лазить по всему этому списку, кто вам писал сзади, не искать а, от, отправленное вам сообщение. Второе удобство, конечно, связано с, с использованием скайп-чатов. То есть если вы хотите нормально работать в скайп-чатах, то вам требуется именно семерка. Почему? Потому что если вас добавят в какой-то скайп-чат, созданный в седьмой версии, а у вас младшая версия скайпа, то вы не сможете пользоваться этим скайп-чатом, вы не будете туда добавлены. Это типичная проблема, которая возникает у многих. Ну и чисто технический плюс у семерки есть в следующем. Дело в том, что когда происходит добавление контактов, а это мы будем делать на сегодняшнем уже даже занятии, то отправка сообщения, что вы хотите добавить этот контакт себе, будет в седьмой версии происходить даже в том случае, когда ваш скайп не работает. Вот в шестой версии, чтобы собирать ваши контакты, чтобы ваши отправленные сообщения о просьбе присоединиться доходили до людей, ваш скайп должен работать. Себерки можно отправить и просто-напросто выйти из скайпа. Вот такая полезная все-таки техническая вещь. Но мы с вами будем пользоваться не седьмой версией, мы с вами будем пользоваться шестой версией. Почему? Потому что эта версия более надежна, более доступна и стабильнее работает. То есть у вас у всех в дополнительных материалах это к этому уроку Будет ссылочка вот такая на Яндекс Диск, Она у вас будет кликабельная. Вы просто щелкните на эту ссылочку и перейдете на Яндекс Диск. Нажмете на кнопочку «Скачать» и скачаете себе на компьютер отличную версию Скайпа. Это шестая версия, наиболее эффективная и стабильно работающая. Более того, эта версия портативная. Что это такое? Это версия, которую вы можете спокойно себе скопировать на флешку, пользоваться с вашим скайпом на любом компьютере почему это удобно кто перепрыгивает с компа на, на компьютер и авторизируется используя свой логин и пароль в скайпе э, вы сталкиваетесь с такой проблемой то есть вам приходят сообщения которые вам отправляли вот за последнее время э, то есть не сохраняется история переписки это неудобно портативная версия где бы вы ее не запустили, скайп будет работать как на вашем, скажем так, родном компьютере. Очень удобно. И так как мы с вами будем использовать несколько версий скайпов, вы можете под каждый скайп сделать свою папочку, что я сейчас и сделаю, и скопировать ее на диск, либо на флешку вашего компьютера. Значит, Я скачал архив. Теперь щелкаю по нему правой кнопочкой и извлекаю этот архив, разархивирую. То есть все происходит очень быстро. У вас появляется папочка с именем Skype New. Значит, Я эту папочку сразу беру и переименую. То есть переименую по имени того скайпа, каким я здесь буду работать, то есть скайп у меня называется DVD VRN3 вот я делаю такую папочку теперь беру эту папочку и ну, на флешку копировать не буду скопирую просто на диск C своего компьютера что делаем дальше, открываем эту папочку вот у меня получился готовый скайп готовая папочка, которая называется Skype DVDVRN3, и в этой, в этой папочке у меня лежит портативная версия Skype, которая будет работать с одним конкретным логином DVDVRN3. Значит, вы можете сделать сразу же для этого Skype ярлык и перетащить этот ярлык обычной буксировкой взять его и перетащить себе на рабочий стол. Вот опять же можете переименовать этот ярлык, написать, что это у Skype dvd vrn 3 но ну, и сейчас уже его можно запускать выполняем двойной щелчок и запускается у меня портативная версия skype все что вам осталось сделать это ввести логин и пароль от вашей учетной записи все это у меня уже есть я просто беру и копирую shift-ins здесь правая кнопка не работает и копирую логин. Опять же щелкаю и shift клавишу прижимаю и клавишу insert. Все. Нажимаю на кнопочку войти. Разрешаю доступ. Ну, это специфика семерки. И восьмой версии операционной системы. Вот. Ну и осталось нам сделать вообще элементарные вещи. Это все-таки придумать для своего скайпа хорошую аватарку. Нажимаю на кнопочку продолжить. И выбираю какую-то красивую аватарку. У меня на моей флешечке лежат хорошие женские фотки. Вот такая вот фоточка. Вот Нажимаю на кнопочку «Использовать это изображение». Нажимаю «Использовать Skype». Все. Skype с логином DVD в 3 готов к работе практически. Значит, что вы еще должны сделать для того, чтобы начать работать со скайпом? Вот обратите внимание вот на это сообщение, видите? Вам скайп предлагает обновляться. Вот обновлять нам эту версию не надо и ни в коем случае. Поэтому я сейчас нажму, пока не сейчас, и данное окошечко закроется. Дальше. Вы можете, конечно, войти в настройки вашего скайпа и отключить обновление. Но я вам предлагаю сделать более простой вариант. Опять же, в дополнительных материалах у вас будет еще одна ссылочка на Яндекс Диск, И здесь лежит очень простенькая программка. Не обращайте внимания вот на это вот страшное сообщение, что может нанести вред вашему компьютеру. Почему? Потому что эта программка просто-напросто сейчас отключит обновление вашего скайпа. Вот кто знает, может ковыряться в настройках, отключать, но я вам предлагаю сделать это более грамотно. Опять же, эту программульку, этот плагин подкинул мне Миша стоив, я ему верю на все 120%. Все скачали, открываем папку, куда у вас происходит загрузка, нажимаем два раза, нажимаем запустить и ждем пока Windows настроит блокировку обновление вашего скайпа. Все, что вам нужно делать, это просто пить и подождать. Согласитесь, это значительно удобнее и значительно эффективнее, чем ковыряться в настройках вашего скайпа. Все. значит Теперь наш скайп больше не будет обновляться. Мы будем работать с самой стабильной версией, которая есть на сегодня. То есть конкретно будем работать с версией 6.18, с ее портативной версией. Так, что мы делаем, друзья, с вами дальше? Значит, дальше, друзья, мы с вами выполняем элементарные настройки скайпа. Значит, если вы будете все-таки этот скайп использовать для личных нужд, ну, возможно, вы будете говорить с людьми голосом, да, тогда вам необходимо сделать первую, но и основную настройку, это настроить голосовые инструменты скайпа. Входим в инструменты, выбираем настройка, выбираем настройки звука и обращаем внимание, какой микрофон у вас выставлен. Чаще всего на компьютере несколько микрофонов и вы должны выбрать правильный. То есть, если вы выбираете какой-то микрофон, который у вас не работает, то вот этого зеленого фолдера, который сейчас у меня мигает, у вас не будет. И будет ситуация, которая довольно часто возникает при работе скайпа, вы говорите, вас не слышат. Чаще всего из-за того, что просто некорректно выбран микрофон. Это основная настройка со звуком. Можете нажать ее на кнопочку «Сохранить». Причем эту настройку вам придется делать э, довольно часто, особенно если вы будете таскать свой скайп с одного компьютера на другой. Потому что на разных компьютерах разный микрофон. Так, следующая настройка наиболее интересная. Это настройка связана с оповещением. Я очень вам рекомендую это все сделать. Почему? Потому что когда у вас в скайпе начнут появляться контакты, вас будет, ну во всяком случае, меня очень раздражают вот эти вот окошки, которые всплывают в правом нижнем углу. Желтые окошечки, там вошел, там скайп, написал что-то, там еще, еще там. Вот поэтому, что вы делаете? Вошли в настройки, выбираем уведомления и убираем первое. Заходит в сеть. Это нам не надо. Начинает со мной чат, не надо, присылает видео не надо, а, присылает мне файлы. То есть вы просто возьмите и вот все вот эти вот штучки возьмите и поудаляйте, чтобы они вас не отвлекали. В любом случае вы будете видеть рядом со значком скайпа циферки, которые показывают, что у вас есть какие-то оповещения. Все, и нажимаем на кнопочку сохранить. Вот это первые настройки, которые вам нужно сделать. Значит, Остальные настройки я вам покажу уже в работающем своем скайпе, я сейчас сделаю небольшую паузу и запущу свой основной скайп, там мне будет просто удобнее вам показывать, как все это работает. Итак, продолжаем наш разговор о скайпе, я запустил свой основной скайп DVD-WRNN. Вот я вам покажу, что мне очень не нравится в шестой версии, чтобы вы понимали. Вот В разделе «Последние сообщения» нет возможности отфильтровать, показать только тех, кто вам пишет. То есть показываются все контакты и приходится, например, искать, кто же мне написал вот эти два сообщения. Так, мы с вами настроили оповещение от единичных контактов и очень часто требуется, особенно если вы используете Skype и работаете в чатах, настроить оповещения для чатов. Вот чаты очень многие не нравятся тем, что много идет каких-то сообщений, отвлекающих вас, и вы работаете, тут что-то квакает и вам приходится отвлекаться, вы думаете, что сообщение пришло вам. Вы любой чат, в котором вы участвуете, можете настроить под себя в плане оповещения. Вот обратите внимание, чат, в котором я участвую, называется Quiz Group, да. А у меня здесь оповещения отображаются, но они такие светленькие. То есть эти оповещения я, в принципе, вижу только тогда, когда открываю свой скайп. Сами оповещения меня никаким образом не отвлекают. Как это делается? Вы выбираете чат. Убираете пункт «Разговоры» и выбираете настройку уведомлений». То есть вы можете вообще отключить, не уведомлять вас. То есть вы сами будете заходить в этот чат и смотреть, что там пишут. Когда у вас есть время и желание. А можете настроить на какое-то конкретное слово. То есть у меня, например, приходит уведомление, когда в чате quiz групп кто-то пишет «Игорь». Тогда я что-то вижу. Все остальные сообщения у меня ничего не квакает тоже вам рекомендую это сделать. А, следующая функция, которая вам потребуется, это функция, связанная с работой со списками. Так как мы с вами планируем развивать скайпы в которых сотни тысячи контактов вам необходимо эти контакты сортировать для чего для того чтобы например с этими контактами вам было удобнее работать делать по ним рассылку либо если это у вас личный скайп, для того чтобы сортировать ваших э, клиентов вот на страничке «Контакты» вы можете посмотреть, какие сейчас у вас списки готовы. То есть, Skype вам по умолчанию делает три списка. Это все контакты, Skype, либо в сети. Да? Все остальные списки, вот, которые у меня здесь присутствуют, это все сделал я сам. А как сделать новый, новый список? Просто-напросто выбираете любой контакт правой кнопочкой делаете, щелкаете, выбираете добавить список и последнее в выпадающем меню действие создать список нажимаете и придумываете название для своего списка, ну например там новые контакты теперь все люди, например, которые добавляются к вам в Skype, ну вот обратите внимание, вот пришли добавление, пришел запрос от какого-то человека имя которого вообще абсолютно непонятно, да можно, конечно, сделать, как все делают, нажать на кнопочку «Принять», но я вам рекомендую делать следующим образом. Вы правой кнопочкой щелкаете и выбираете «Добавить список» и добавляете этого человека в нужный вам список, ну, например, «Новые контакты». Все, этот человек у меня будет в списке моих новых контактов. Потом, например, я по этому списку могу сделать какую-то целевую рассылку. Любой контакт может находиться в нескольких списках. Например, я сейчас возьму этот контакт и добавлю в список часть 2. По рекомендации по количеству контактов в списках, я скажу чуть позже, когда мы будем говорить с вами о рассылках. Есть рекомендации, есть ограничения, и вы их должны знать. Теперь, очень часто используемая вещь, связанная с переименованием контактов. Вот Я, например, вообще не понимаю, что это за человек, там, веб-диссер какой-то, в общем, ну, неясно, кто это, Да если мы сейчас с этим человеком пообщаемся и узнаем как его зовут если вы считаете что вам этот человек прям будет очень нужен а вы будете в нем с ним в дальнейшем общаться часто да вы конечно можете его еще добавить в избранное то есть чтобы этот человек у вас появлялся вот прям сразу же как только вы переходите в раздел контакты но чтобы этому контакту дать какое-то осмысленное название, смотрите, как это легко и просто делается. Щелкайте по названию этого контакта, рядом с именем появляется вот такое вот изображение карандашика. Нажимаете «Изменить». Вот и здесь уже пишите, что хотите. Например, вы решили, что этого человека зовут Вадим, пишите «Вадим. Медиасеть». И теперь этот человек у вас уже будет с каким-то осмысленным именем отображаться в списке ваших контактов. Конечно, для э, массовых рассылок это не принципиально. Это в первую очередь интересно тем, кто использует Skype как э, инструмент, как личный свой инструмент, там, где вы общаетесь с живыми людьми, а не просто рассылаете им сообщения и на автомате им что-то отвечаете. Вот еще какая-то авторизация пришла. Отпишите. Да, чтобы человека исключить, из списка контакта, вы просто-напросто опять же щелкайте на него правой кнопочкой смотрите в каких он списках и просто убираете убираете галочки все теперь этот человек у вас не находится ни в каких списках вы по этому человеку не будете делать рассылки то есть рассылки по серым контактам не подтвержденным делать нельзя это очень прямая дорога к вашему э, бану вашего аккаунта так теперь э, конечно можно добавлять людей по одному в списке но довольно часто требуется много людей сразу же объединить в один какой то список ну например вы Собираете, собираете контакты в свой скайп. Да? Мы это будем с вами делать в, автоматиз... в автоматизированном режиме на третьем занятии. А потом вы хотите эти все контакты объединить в какой-то список, чтобы делать по этому списку рассылку. Значит, смотрите, как сделать массовое добавление людей в один список. Переходим на страничку контакты. Вот, выбираем все контакты. То есть чтобы у вас тут отображались все ваши контакты. Входим в раздел «Контакты» и выбираем действие «Спрятать тех, кто не дал свои контакты». Вам не, нельзя объединять списки людей, которые не дали вам своих контактов. Этим людям нельзя отправлять никаких сообщений. То есть серым контактов, то серых контактов в ваших списках быть не должно. Вот сейчас у меня остались только контакты, которые, с которыми я могу работать. Далее делается очень простая и до боли знакомая вещь. То есть щелкайте на первого человечка, прижимаете клавишу Shift и начинаете, удерживая стрелочку вниз, выделять нужное количество вам контактов. Потом просто щелкайте по ним, опять же, правой кнопочкой, выбираете «Добавить список» и, например, добавляете этих людей в список, который я только что создал, новые контакты. Теперь каждый из этих контактов будет у вас находиться в списке «Новые контакты». Ну и они у меня были... В списке часть 1 все свои контакты я разбил по частям следующая полезная вещь вот получая от кого-то рассылки какие-то рассылки вы вы наверно встречаете Различные вот такие вот красивые значки, доллары, сердечки и так далее. Значит, как же вот это все делается? Конечно, в седьмой версии скайпа очень много вот таких вот интересных значков. В шестой ее поменьше, в седьмой значительно больше. Но все равно вам могут попасться такие значки, которых вы здесь не увидите. Например, само изображение скайпа и так далее. Значит, все это делается с помощью управляющих символов. Их очень много. Я сделаю отдельную ссылочку, где будут перечислены все эти управляющие символы. Все, что вам нужно сделать, это просто-напросто в своем сообщении включить, то есть напечатать код этого управляющего символа. Ну вот, например, очень часто используемый сейчас смайлик, это сам значок Skype. Вот его код. Я просто беру его, копирую и вставляю в его свое сообщение. Смотрите, что я отправил этому человеку. Вот такой вот красивый значочек. И так далее. То есть этих смайликов колоссальное количество. С помощью них вы можете делать красивые сообщения чтобы привлекать внимание к вашим отправляемым сообщениям. Ну и, конечно, можно что-то выделять э, жирным шрифтом, например. Если вы свое сообщение обрамите звездочками в начале и в конце, то смотрите, что получается, оно переходит вот таким вот жирным. Это достаточно интересно и привлекает внимание к тексту в вашем сообщении. Но вот это вот основные такие действия, которые довольно часто приходится делать в скайпе. Если я что-то пропустил, задавайте свои вопросы вместе с отчетами, я дополню этот урок, потому что и так он затянулся. В заключение я покажу одну очень полезную функцию, которая позволяет вам запускать на вашем компьютере несколько версий скайпа. То есть вот сейчас у меня два работающих скайпа должно быть. Основной DVD-VRNE и второй скайп, который называется DVD-VRNE2. Значит, чтобы их одновременно запустить, мне необходимо подправить ярлычок. То есть вы должны писать вот такую строчку, управляющий символ secondary, то есть второй скайп. Но это не значит, что он именно второй, а то, что этот скайп запускается многократно на вашем компьютере. Дальше мы прописываем после username имя логин вашего скайпа и его пароль. Вот если вы создадите свой ярлычок, который у нас в нашем случае будет выглядеть вот так, username DVD-VRN3, пароль вот этот наш уникальный, который я придумал, если вы добавите вот такую вот строчечку ваш, ваш ярлык, то вы на своем компьютере можете запустить несколько скайпов. То есть, еще раз повторюсь, каждый скайп у вас лежит в отдельной папке. Вот, и для каждого скайпа к его ярлычку вы прописываете вот такую вот строчку с ее параметрами. Для этого нужно вызвать свойства вашего ярлыка. Вот, найти страницу, строчку «Объект» и вот сюда просто взять, скопировать нашу исправленную строку. Нажать «Применить», нажать «Ок» и смотреть, что будет. Я запускаю DVD-WRNN. И у меня запускается мой скайп. Итак, на этом первое занятие по скайпу заканчиваем. Что вам необходимо будет сделать и предоставить в отчете к этому, к этому уроку? Отчеты, пожалуйста, заполняйте в бланке отчета. И вместе с отчетом можете написать какие-то свои пожелания и рекомендации. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо зарегистрировать новый логин скайпа той методике, которую я вам показал, скачать себе портативную версию Skype и запустить ваш новый Skype. Если у вас уже есть какой-то Skype, то запустите на своем компьютере два Skype одновременно, просто-напросто исправив строчку запуск. Далее, из своего нового Skype пошлите запрос на авторизацию. Делается это очень просто. В вашем скайпе нажимаете на плюс человечек и в строке поиска набираете скайп, в который вы хотите добавиться. Вам необходимо добавиться в мой основной скайп DVD-WRN. Вы просто-напросто набираете DVD-WRN в строчке и первое, что у вас появляется у вас появляется мужик с рыбой и Игорь Черноусов. Эти данные берутся из профиля, который вы оформляете а, при регистрации вашего скайпа. Все, что вам нужно сделать дальше, это нажать на Игорь Черноусов, нажать на кнопочку Добавить список контактов. Вот в этом сообщении, которое я вам рекомендую все-таки подправить, пожалуйста, напишите, что я с тренинга по скайпу. Вот. И нажимаете на кнопочку Отправить запрос. Я все ваши контакты подтвержу. И у вас у всех будет, во всяком случае, один стопроцентный железный контакт в вашем новом скайпе. Я вам рекомендую пройтись по отчетам к этому уроку и сделать то же самое со скайпами других учеников. То есть тоже добавится скайп. В отчете к данному уроку вы просто-напросто... Пишите логин своего скайпа. И если вы не против, чтобы к вам люди добавлялись в контакты, напишите. Добавляйтесь в контакты. Вот и все. Большое всем спасибо. Всем удачи. До свидания.